Вот это что? У нас выпала одна кофта, и мы теперь ее не можем найти, походу нужно вызвать полицию. В общем, дело в том, что я опаздываю в аэропорт, как обычно. Три чемодана и я одна. Три чемодана и одна, Три чемодана и одна. Ну, собственно говоря, мы едем в Милан на неделю моды. Где ж Мурат? Тебя ищу, тебя забуду, не люблю путешествия без Мурата, потому что никто не таскает чемоданы, блин. Итак, аэропорт Москва. Настя думает, что она не попадет в кадр, она <гас> попадет в кадр. Также еще будет э, Настя фотограф и э, Кирилл. Наш оператор-монтажер. Мы в Милан, Москва нас провожает солнцем. Мы разобрались с чемоданами, но я сейчас видела несколько главных видов которые тоже стоят у стойки, оплачивают перевес. Поэтому это нормальная практика. Ну что, мы прилетели в Милан. Сегодня уже насыщенный день. И вот Настенька, это наш фотограф, который с нами путешествует. А вот и Кирилл. Это My... <laughs> он тот, он. он синий. Он Красивая машинка, на которой я буду передвигаться всю неделю моды, обычно ездит на таких э, черных больших... Э, Мини-венах. У меня в этот раз будет такая модная машина. Синяя. Я, кстати, подскажу по цвету. Не знаю, как мы в четвером туда вместимся. Но где наш человек не пропадал? <музык> Поселились в отель. Небольшой такой номер, но очень модный. Всем привет. Вот. я Вот такая моя постель. Очень милая ванна. Проблема в том, как разместить все вещи. Случилось чудесное преображение. За полчаса я переоделась, быстренько вот перекусила и мы едем на интервью для Glamour Италия. И после него идем на шоу Манклер. И день будет закончен, и я буду готовиться к завтрашнему дню, но это уже будет ночью, поэтому побежали. Где ключ от номера? году они сделали такой эксперимент они сделали коллаборацию э, с несколькими дизайнерами абсолютно разными которые сделали для них специально коллекцию то есть каждые два месяца в продаже будет вы, выпущена новая коллекция новая коллаборация монклер вообще будет не типичное шоу не типичная э, дорожка а будет э, как-то несколько сделанных э, представлений очень интересно посмотреть что это будет неделя моды открыта, первое шоу Ребят, первое правило никогда, никогда не останавливается переохранный кива, если тебя пропускают. начался Мы все вот так вот выбегаем, ничего не успеваем, опаздываем на первую примерку, первая половина дня будет в примерках и встречах, у меня будет очень моя любимая встреча с брендом Косадея, а потом начнутся показы сегодня, три показа, потом еще будет ужин, я буду придеваться как вы заметили на мне много таких однотонных вещей, видите, сейчас синий такой лук. Это зеленый, в общем, я собралась, у меня что-то нервничало. Мне кажется, грязная камера у меня. Поехали. Настя, какая у нас сейчас первая локация? Я трое, сейчас Покажу. Вот, белое платье, такая рубашка, и это будет очень красиво. Чао, see you on yeah. the show. Bye, bye, bye. bye. take care. Вот так. Был самый быстрый пример. Чао. показ я сижу в зоне блогеров и в принципе всем, кто окружает с меня это люди которых я давно фоловлю интересно Анна, Анна, Господи, да Анна. объясните, Короче, что? Мы кружили вокруг показы потому что тут негде было припарковаться. И мы подъезжали прямо ко входу, шоу уже заканчивалось. И Анна Вимптор в очках. Ты ее видела? Пошла, да, она села. Она села в машину и уехала. И Им мы припарковались на место. Нами, то есть мы были почти... Раньше. А ты понимаешь, совсем недавно она была рядом с королевой-матерью. В течение первого года я встречаюсь с талантливыми людьми во время недели моды и вот есть такая замечательная девушка, которая делает, делает вот такие скетчи, фэшн скетчи, вот я сейчас покажу, это очень красиво, это очень красиво, спасибо, и таких людей должны знать в лицо, все, очень красиво, круто, красиво, 21, посмотрите какая красота. Еду в лифте, мне кажется, я сейчас заплачу, мы ужасно опаздываем на первое шоу, я, мне кажется, одета как ужасно вообще, просто сейчас заплачу, мне кажется. Ничего не успеваем, В общем, дождь идет и какой-то бред. Я надеюсь, что мы не успеем на первое шоу, и у меня будет все в порядке с Снова здрать. идем на бэкстейдж Марс сейчас возможно увидим всех супермоделей, как они переодеваются, одеваются. Поздравим дизайнера. В общем, идем. inspiration board с коллекции сейчас покажу. Модели. Мы пришли на презентацию Касадеи, любимой, Сейчас мы видим всю семью Касадеи. Они, как обычно, придумали что-то интересненькое. они очень часто делают презентации именно в этом здании, в каком-то историческом красивом дворце. Ну, пойдемте посмотрим. But could you И мне кажется это будет хитом Вот такая вот обувь Видите каблучок такой в чехольчике Классно Латвы Есть черные и есть вот белые Но, Мне кажется очень ходовые Есть джинсы Ну с джинсами скорее всего И мой абсолютный фаворит Это а, Туфельки Для вечеринки Вот сейчас я вам их покажу Туфельки для вечеринки Видите? И они такие с носочком. Для нас, русских, это просто спасительная модель, потому что всегда зимой хочется надеть туфельки на какую-то вечеринку, но в них холодно, а тут есть такой носочек. Это гениально. Ну и восток. Вот такая вот обувь. Очень яркая, мне кажется, с такой обувью нужно надевать просто джинсы. И, или быть просто в черном, чтобы люди обращали внимание только на обувь В общем, нам прислала Луиза Биарома одежда Шли между отелем к машине У нас выпала одна кофта Мы теперь не можем найти, погоду, нужно вызвать полицию Итак, третий день. Третий день. Какой день ты сейчас? Сколько у меня в Милане? Боже, кто я? <смешно> я? Не знаю, привет, как ты, <смешно> Хорошо.